Здравствуйте! Я руководитель студии видео для бизнеса и помогу вам обрести популярность в максимально короткое время. Мы соберем самую интересную информацию о вашем магазине подарков и товаров в нем и поместим их в информативную и яркую видеопаковку.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 В вашем видеоролике вы сможете смело просить у зрителя что-либо сделать. Оставить контактную информацию или записаться к вам на консультацию. Что получает магазин подарков в начале сотрудничества с агентством видео для бизнеса?